Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живневров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами говорим про то, как изменить ваш тревожно-мнительный характер. Но, к сожалению, я вас должен немножечко... Так, встребушить. Дело в том, что тревожно-мнительного характера как такового не существует. Это просто очередные байки психологов, которые таким образом пытаются объяснить то, как вы реагируете, то, как вы воспринимаете и так далее. И вполне возможно, даже вы сами поверили, что у вас есть такой тревожно-мнительный характер. Но это как, если бы сказать человеку, что он толстый, потому что у него а, толстый характер ну или, или у него там не знаю характерные такие вот какие-то черты характера, которые привели его к, к полноте или лишнему весу. Вы же понимаете, что на самом деле э, любое ваше поведение, да, то есть если я спрошу у вас, у каждого из вас, что вы подразумеваете под тревожным, нитильным характером, вы скажете ну, я себя все время накручиваю. Как только узнаю плохие новости, я все время про них потом думаю. Я все время ищу негативные моменты в своей жизни. Я все время, когда сталкиваюсь с ситуацией, в которой есть некая неопределенность, меня это начинает пугать, я начинаю за это сильно беспокоиться, я беспокоюсь, ситуация гораздо сильнее, чем другие люди. И здесь мы говорим с вами о том, что у вас есть такие некие частные проявления повышенных тревожных реакций негативных эмоций и так далее но при этом это легко очень так объяснять что это тревожно мительный характер типа поставить на вас клеймо то есть и сказать что вот вы такой родились нет то есть тревожно мительный характер как таковой это всего лишь проявление ежедневные ваших тревожных реакций того, как вы воспринимаете окружающую действительность и, соответственно, как вы на нее реагируете. Но это не более чем ваши способности или неспособности. Условно говоря, есть человек, который способно, способен спокойно реагировать на какие-то вещи. Значит, у него нет тревожно-умнительного характера. Но на самом деле у него есть некие способности, которые отсутствуют у вас. У него есть некие навыки, которые отсутствуют у вас. Ну, то есть... Он не, не сильно отличается от вас. То есть он такой же человек, как и вы. Просто он в конкретных ситуациях ведет себя по-другому, исходя из того, что у него есть те навыки, которых у вас сейчас нет. И говорить это как тревожный, мнительный характер, это все равно, что заклеймить вас к некому такому э, отсутствию возможности что-то скорректировать. Ну, то есть это практически... Такой, э, такой приговор, то есть я такой навсегда или все. Но, но что вы будете менять? То есть, когда я говорю про тревожно-мнительный характер и то, как его изменить, то о чем вы в этот момент думаете? Где этот тревожно-мнительный характер? Где он у вас? Он у вас вообще? Где находится? Как его поменять? Дело в том, что вы просто под этим подразумеваете как раз вот эти ежедневные свои проявления тревог, беспокойств, волнений, черно-белого мышления, накручивания, негативных навязчивых мыслей и так далее. Но это не более чем навыки, которые у вас сейчас присутствуют. То есть вы вот так воспринимаете мир, а нужно, чтобы вы воспринимали по-другому. То есть если вы воспринимаете отдельные ситуации иначе, вот тогда мы можем говорить, что у вас нет тревожно-мнительного характера, у вас нет всех этих проблем. Вот на этом и нужно сосредотачивать свое внимание, на том, чтобы менять свое восприятие к частным каким-то ситуациям, которые возникают. Дело в том, что с течением времени, с самого рождения, да, у вас еще как бы нет никакой предрасположенности ни к чему. А вот в результате научения, то есть вы учитесь воспринимать мир, вы же изначально не знаете, как его воспринимать. И постепенно вы начинаете учиться воспринимать этот мир. Это зависит от того, что произошло в вашей жизни, какие случаи были. Это зависит от вашего окружения, которое было с вами, от тех людей, которые воспринимали мир и показывали вам свое мировосприятие. Это всегда видно. Например, не знаю, там, если а, кто-то позвонил кому-то по телефону, и он сразу же начал волноваться, говорить все, все пропало, что же делать? то вы автоматически начинаете это считывать, даже если человек пытается, там, родитель пытается не показывать эмоции, но вы чувствуете, что мама расстроена, или она обеспокоена, или когда у вас что-то предстоит, вы как бы не осознаете степень важности, а кто-то, допустим, начинает преувеличивать эту степень. И таким образом вы потихонечку начинаете формировать свое собственное мировосприятие. И зачастую это мировосприятие оказывается достаточно тревожным. То есть, с течением времени в детстве и в дальнейшем вы начинаете все больше и больше воспринимать события в своей жизни как опасные, все более тревожитесь и повышается ваш уровень тревожности. Но не было у вас никогда тревожно-мнительного характера. У вас есть определенные способности склонности, но это все равно, это всего лишь как бы образ жизни, который вы ведете. Условно говоря, возьмем человека, у которого есть проблема с полнотой, то есть, у него есть лишний вес. В чем основная проблема у человека с лишним весом? В том, какой образ жизни он ведет. То есть, как он в течение дня питается. Вот в чем проблема. В том, как в частном порядке каждый раз он подходит к выбору того, что есть, как есть, сколько есть и как часто. И вот этот образ жизни и формирует его лишний вес. То же самое происходит во всех остальных областях. Просмотрите сами. Так почему же должно быть происходить как-то иначе у вас? Все то же самое. То есть, ваши частные проявления реакции к отдельным ситуациям и формируют ваше общее некое мировоззрение, общее убеждение, некий общий уровень тревожности. И вот зачастую, когда у человека уровень тревожности повышенный на протяжении длительного времени, постепенно с нарастающим эффектом, ему говорят, у тебя тревожный мнительный характер. И человек думает, точно, мне надо что-то с характером делать. Но на самом деле у вас есть определенный образ жизни, связанный с восприятием, ежедневным восприятием отдельных событий в вашей жизни. Вы же ведь заметили, что многие события в жизни, происходящие, раз за разом вызывают беспокойство, раз за разом повторяясь. И вот в этом вся суть, что именно ваше восприятие отдельных событий и создает все эти проблемы, все эти повышенные тревожности, на основе которых вам и кто-то и говорит, что это тревожно-мнительный характер. Но дело как раз в том, что вы должны запомнить, что без разницы, как это называется. Это совершенно не имеет значения. Имеет значение, счастливы ли вы. Счастливы ли вы. То есть, если вы испытываете постоянную тревогу, переживание, волнение, накручивание, да, это просто ухудшает и снижает уровень счастья в вашей жизни. И ваша задача добиться того, чтобы в течение дня у вас никаких этих тревог не возникало. Для этого вам нужно учиться менять свое восприятие к этим событиям. Об этих вещах вы сможете узнать в других моих видео на канале. Обязательно посмотрите. Но просто вы должны понять, что именно в прикладном аспекте это все проявляется. То есть, когда мы говорим, что это тревожно-мнительный характер, мы как бы убираем значимость каждодневных действий. А на самом деле это не тревожно-умнительный характер, это ваш образ жизни, ваше отдельное восприятие отдельных происходящих событий в жизни. Как только вы воспринимаете события в жизни по-другому, автоматически у вас никакого тревожно-умнительного характера и нет. Так значит его и не было. Вот в чем смысл. То есть если я просто поменял свой образ жизни, поменял свой, свое мышление, свое восприятие отдельных ситуаций. И в связи с этим мое общее восприятие поменялось, значит, у меня и не было никакого тревожно умнительного характера. У меня был просто определенный набор вот таких реакций, которые я себе объяснял как мой характер. Хотя на самом деле, мы просто. Почему я почему я пытаюсь вам это все объяснить? Потому что очень многие люди когда они говорят, а, я сам по себе такой тревожно-мнительный, у меня такой характер, они как бы в этот момент а, ставят на себе крест. То есть они говорят, вот я такой, и ничего с этим не поделать. Не, друзья, вы можете быть какими угодно, вот в чем смысл. Когда у вас тревожно-мнительный характер, вы ограничены. Мой характер, характер не меняется, люди не меняются. Но если мы говорим, что вы просто ведете неправильный образ жизни, в ключе вашего восприятия отдельных возникающих ситуаций в вашей жизни, то мы переходим в плоскость решабельной проблемы. Проблемы, которые можно решить. Поэтому забудьте про тревожно-мнительный характер. Ориентируйтесь на свой уровень тревожности на текущий момент, связанный с отдельными ситуациями в жизни, которые вызывают страх. Работая в этом направлении, вы добьетесь гораздо больших изменений в жизни, чем работая с тревожным характером. Потому что именно этими ситуациями ваши все проблемы подкреплены. Пока вы продолжаете тревожно реагировать изо дня в день, ваши все проблемы останутся. Как только вы перестанете это, те, этого делать, у вас не будет этих проблем. Поэтому начните уже двигаться в правильном направлении. Перестаньте слушать вот эти отговорки психологов, специалистов, что у вас тревожный мнительный характер, вам надо работать со своим мышлением, вам надо работать со своими убеждениями и так далее. Они пытаются вас все время увести в, в плоскость каких-то эфемерных вещей. Рассуждаем на это, рассуждаем на это. А проблема ваша прикладная в том, что ежедневно вы испытываете переживания, страхи, волнения, накручиваете себя, негативные мысли. И вот с этим надо работать. То есть вам нужно с небес, вот этих небесных, вот этих эфемерных вещей, типа тревожно мительного характера, убеждений, спуститься на восприятие отдельных ситуаций в вашей жизни. И тогда ваша жизнь действительно поменяется. Поэтому желаю вам удачи. И напишите в комментариях, каждый из вас, что вы думаете по поводу того, что я сказал. Как вы относитесь к теме тревожно мнительного характера? Согласны ли вы с тем, что я написал? Объясните мне свою позицию. Мне будет очень интересно. Спасибо за внимание. Пока, друзья.